Итак, доброго здравия, земляне. Мое имя Павел. И сегодня я хочу поделиться историей, которая закончилась хорошо, но была вероятность, что э, так называемая полиция Республики Молдовы могла бы забрать моих детей неизвестно куда и неизвестно как. Я бы в итоге их возвращал. Вот. Об этом будет история. Начну я немножко ее... Заранее, чтобы была понятна вся картина. В 2021 году, 23 июня, был визит так называемого участкового моего села, где я купил дом на севере Молдавии Это село Карайман. Вот. Мы там годик пожили, очень прекрасное место. Вот об этом я сейчас вам включу первый эпизод. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Как зовут? Ваше удостоверение, должностное. Так, Георгий Верлан. С какого числа? Переверните, пожалуйста. Подождите, я не увидел. Вы смотрите, а Какая разница? Вы публичное лицо? Ну да. Свет, ну вот и, Это не это не это публичный документ. Я не ознакомился. Я должен дознакомиться, сколько мне надо. Так, до 2030 года. 2020. Хорошо. 2020, да? да все а когда это? Вы давали присягу? Да, конечно. Когда давали присягу? С какого года вы работаете? 2010 значит вы уже не давали присягу потому что уже сняли закон снимает но ну, вы в полиции сейчас служите да. Подождите. вы если не давали присягу народу то какого вы отношения имеете к народу Слушайте меня. Пришло вы отвечаете на, на вопрос я вам сейчас ознакомлюсь. сначала документы. я документы на э, незнакомом мне языке не изучаю я ну, уже говорил где я живу вот здесь на земле ну, да. А что должны, вы хотите сказать? Узнать, где, да, это. где это написано? Смотрите. Кому должен? Подождите, кому я должен, Георгий? Никому не должны. Ну, для а вас... в чем тогда? Вы сейчас Но мне ничего вас не вас показываете, потому, что я с документами на незнакомом мне языке не веду Для Спирит кого это документ? для вас. Для, почему это для с вас? Дроки приехала с.. Где написано, что это для меня? Игнатенко Павел, это не я. Я, я язык, еще я раз говорю, я это я не говорю. Я. я. А кто? Я не физическое лицо, я человек. Игнатенко Павел Георгиевич, это физическое лицо, это бумажка Вы сейчас пришли к бумажке? Вам вынести бумажку, Нет. чтобы вы с ней пообщались? я пришел к вам Так я Для говорю, человека. я человек Павел Георгиевич, Игнатенко Ну никак да. не Игнатенко Павел Георгиевич И меня никогда не оскорбляете, так, понимаете? Я не физическое лицо еще раз говорю, это не ко мне написано. Поэтому вы что мне сейчас. Вы Павел... Нет, я Павел Георгиевич Игнатенко. Павел ну, Георгиевич. Павел Георгиевич Игнатенко. Павел... Здесь написано Игнатенко Павел, Павел... Павел... Павел... Георгиевич. 06, 07, 90, да? Ребята, Павел... еще раз повторяю. Павел Георгиевич Игнатенко. Э... Извините. Мы побудум. Представьте, пожалуйста. Э -э, Сердю Колдарушница. Ваше, Испектр... пожалуйста. Испектр... Принципов... Удостоверение. <кх> э -э, дело в том, что как нам. Писали по этой бумажке? мы так, так и Так я вам говорю, вам неправильно написали, потому что я ну, не на направо... Павел Георгиевич Нам тоже пришло, смотрите. Видите? Ну значит ошиблись они неправильно. Да. Георгий, Колдаруш, можно с другой стороны? А с другой стороны что? Здесь... Ну дату, с какого числа? А вдруг оно просрочено? Здесь нету такого. Здесь Дети, вы, нету. Вы, вы как раз закрываете мне вот, дату. Вот здесь не надо. Вы, как не надо, подождите, вас... вы хотите с документа... Дата... Вот я ставлю палец. Дата 100... Ну, опять Республика Молдова это не государство, вы в курсе. Вы живете в Советском Слушай, Союзе. Вы нам не объяснять. Я вам объясняю, что вы знали. Объясни... Что вы... У вам... нас есть бумажка на. Руках. Да, я вам говорю, что это Суд. не ко мне. Не к вам. Нет. Слушайте, это значит, не вы пишете, что отказываетесь. А, а чего отказываетесь, вы вы должны, это не ко мне? Вы должны сегодня быть в 9 Где в вам? в гроте? Это не я, ребята. Вы можете понять. Игнатенко Павел Георгиевич, это физическое лицо. Я человек. Я вообще. Все мы люди, правильно? Нет, не все люди. Некоторые считают, что они не люди. Ну, я за всех отвечать не могу. Я конкретно за себя отвечаю. Это, Игнатенко Павел Георгиевич, это У -у -у. не ко мне, это к физическому лицу. Я могу вам дать бумажку, кому это относится. Если вы сможете договориться, чтобы он, эта бумажка пришла на суд, ну, пожалуйста, ребят, никаких проблем. Я еще являюсь человеком. Я, я являюсь... Я, да, да я понял, что вы приехали, но вы не по адресу Слушай, приехали. Мы вас оповестили? Нет. Нет. Потому Дорогие что это не ко мне. 23 июня. Ребята, это не ко мне. 20-21. Да, да. В 0.30. Ну, смысл, что вы мне сейчас на, говорите? На, Если на, это на... не ко мне, ребята. Отказывайтесь. От чего отказываться? Вы не по адресу приехали. Вы не сможете найти человека, Игнатенко Павел Георгиевич, потому что человека такого не существует. Это физическое лицо, это бумажка. Это данная фая Верди, написана для бумажки. Если вы умеете общаться с бумагами, то пожалуйста. Слушайте мог... меня внимательно. Я да. вам еще раз объяснил. Сегодня у вас судья. У меня сегодня суд... судей нету, в республике Молдове нету Слушай, судов. Законных судов, законной полиции, ничего нету. Я вам судов, объясню. Я вам в 9.30 у вас в Дроке суд. Если вас это успокоит, то, что вы пришли мне показали, то, пожалуйста, но я ну, говорю, что это не ко мне. Мы свою работу делаем. Да, окей. Значит, я не... Что значит отказываетесь, вы не по адресу приехали. Я еще раз да, я вас услышал, но я вам сказал, что вы не по адресу. И вы, как полиция, вы не для народа. Вот так. Приехали непонятно для чего и сразу же уехали. Ну, вот так у нас весело все происходит. Ребята не в курсе вообще, кто они. Я им объяснил в двух словах, они даже не... Так что вот... Итак, картина маслом. Я нахожусь дома, в 9 утра приезжает Серджио Калдаруш и Георгий Варлам, который представился участковым села, в котором я жил. Это село Карайман. В 9 часов они приезжают с бумагой о том, что якобы я должен быть на суде в 9 часов 30 в Дроки. Открываем Google. Дорога от Караймана до Дроки это 33 километра пишет э, навигатор 41 минута езды. Допустим, я прямо сразу моментально вскакиваю к ним в машину, оставляю дома там, детей, хозяйство, мои планы, все, что у меня там было запланировано. И еду мы все равно не успеваем на этот так называемый суд. А если брать и все остальные, что мне надо там искупаться, переодеться и так далее. Там с детьми решить вопрос куда То есть физически у меня возможности поехать Даже если было бы все по закону В этот так называемый суд Не было Первое Да и не надо было ни в коем случае ломиться сразу Сломя голову вот э, с кем-либо поп попадя Ехать куда попадя Во-первых Для того чтобы явиться в какой-то суд Не должны были в руки Под роспись Принести приглашение в так называемый суд чтобы я за это письмо расписался, что я его получил, чтобы у меня был минимум месяц времени подготовиться к этому суду. А значит, я имел право по законодательству запросить материалы дела на языке, который я понимаю, без всяких их там приколов, пускай изучает законодательство. Тринадцатую статью Конституции Республики Молдова, если на то пошло. И 382 закон о а национальных меньшинствах двенадцатую статью. Вот. И после только как я ознакомился с материалами дела, получил возможность воспользоваться за защитой государства и так далее, и так далее, и тому подобное. Тогда да, возможно, узнал бы, что есть законный суд. Понимаете? Этого всего не предоставили. Просто поехали, вы должны. У нас тут такие правила. Понимаете? Вот такое, что значит правосудие в фирме Республика Молдова. И что происходит через практически три месяца, именно 7 сентября 2021 года, приезжает премьер. На ленкрузере Анатолий Баженко это примар села Фрайсинов до района. Рядом с ним пассажиром какой-то Сергь Сергей неадекватный, очень неадекватный, очень агрессивный тип. Сейчас увидите видео, насколько он опасный для общества. <связывая> да, подъезжали э, неизвестные люди. Машине, на которой написано было полиция Да, и они Не это Зачитали мне бумагу, которая не относится ко мне А кому? Я им объяснял, у меня есть видео на этот счет Короче так э, Давайте, давайте вы, вы, вы пришли поговорить или Нет, Нет? Я ну, не Тогда я пошел Куда пошел? Ну, дальше, если вы не пришли так, со мной поговорить, то я пошел дальше Я приехал за тобой За мной? Да Как? Ты должен... Кому? Кому я, Кому это я это должен? Покажите. Вот давайте для начала представьтесь. Я сказал. Я бумаги, читаю на бумаге, с печатью из подписью. Я в телефоне. Вот, я в телефоне. Я только документ. Знаете, что такое документ? Да. Что такое документ? Мы же с юридическим образом. Для начала давайте представьте, чтобы я имел понимание, с кем я общаюсь. Я себя представлю. Документы покажите, должностные. У вас личный. Водитель? Круто. Так. привет, Сергей. А можно с какого Другой года? Семь. Я не помню. Не помню. Что с какого года? Ну, удостоверение с какого года. Действительно. ли? Так. До 2005. Так. Теперь вопрос. Да, это. Вы сейчас ко мне обращаетесь. Как должностное лицо? Да. Да. И сейчас вы хотите мне показать документ, который на телефоне, правильно? Да. Просто который не является участковый. документом. Я тебе говорю, как оно есть. У участковый мне прислал на Viber, да я находился тут в опросе. Угу. И попросил, чтобы приехать к тебе, да. забрать тебя в Дан вот. Хорошо. Ко мне это кому? Винно. Вот вы ко мне обращаетесь как Кому? Я говорю, Павел, да. вот я тебе да. скажу, Игнатенко, Павел Георгиевич. Да. Вот. Я... Вы, на... вы, вы не вы? Нет, это не, это не я. Сердец. Это не вы? Это не я, Игнатенко, Павел Георгиевич, это не я. Я человек с гражданством СССР, Павел Георгиевич Игнатенко. Угу. Я не гражданин Республики Молдовы, заявляю вам это ответственно. И, и ваши, я проживаю в Молдавской с Советской Советской Республике сейчас. И документально вы не не можете подтвердить, что Почему? я проживаю в Республике Молдова. Потому что документально э, Республика Молдова э, зарегистрирована в США как торговая фирма и не имеет территориального, вот здесь, где я нахожусь, не, не имеет территориального отношения, зарегистрирована в США в морском шельфе, это 20 миль от берега, и в воздушном пространстве. Дойдет дело, я вам это докажу. Но если вы хотите мне доказать, что я в Республике Молдова, пожалуйста, я готов выслушать, э, простреть документы, готов увидеть, что я реф... реально в Республике Молдова. Понимаете? Республика Молдова – это торговая фирма, и вы работаете на эту торговую фирму э, не как... Говорит. Э... персона Я не персона, я человек, запрещаю вам меня оскорблять персоной. Отлично. От коз избавляюсь, уже две только две осталось есть, Еще две оставлю, ну еще две хочу отдать кому-то Не получается, дети не справляются А я на работе А завязаные... завязаная? Завязанная большая была, маленькие, сами бегали, козел их водил Я уже, козла нет, только одна маленькая осталась и одна большая А ну подожди, а у тебя есть огород, если не посеянный, чтобы в не послить? Вот у меня огород я тебе дам кусок сетки, только ставь втрёд, и пускай, потому что дети любят молочко да, одно другое. Я не справляюсь сейчас. Когда у меня будет больше... У меня есть сетка, я снял, о, я дам без денег. И давай ставим сетку тут, и, и не надо и продавать о, козы из-за да, мариносадок. Да. Не факт, что они опять не выйдут, понимаете? Я не могу это гарантировать, и поэтому... Если вам... Как, если у вас в сердце лежит дайте это сердцу я бы с удовольствием принял да я, я да да а вот с козами я я отправлю Валерика это мой водитель да вы зря говорили что я личный водитель я иногда ничего страшного да поэтому так я понял что я не смогу с козами здесь ну, и давайте, пока посмотрим. вот нет да. условий надо да. вольер обороты. делать надо да. там заниматься этим делом и так далее еще раз, напом... дома. Еще раз напомните, как вас зовут просто. Нет, первым... Сергей. Сергей, да. есть сейчас один с детьми. Это за... вот так, ситуация такая. И я вам а запрещаю. Давайте я сейчас скажу. Я вам запрещаю ко мне обращаться как к физическому лесу, как к персоне и так далее. То есть на фамилию, имя, отчество я не откликаюсь, я человек. Павел Георгиевич Гмитенко. Угу. И последующие. Ваши попытки меня назвать по фамилии отчества и, и по фамилии имени, это будет оскорбление в мою сторону. Или попытка назвать меня гражданином, или попытка сказать... Э, э, Павел, да. я вынужден вас поставить себе нарушу, забрать оставить силы. Детей, и оставить, оставить и это, детей. И оставить. Нет, детей мы не оставим. Детей мы возьмем из примарки, социального работника, мы передадим им. Э -э давайте для начала... Вы... Не давайте, не должен ты Сергей, мне говорить, хорошо. что... На... Что мне сделать? Давайте Везнеров, я пойду переоденусь. Вот. Нормально. Так быть нормально? Да. Все хорошо. Итак, вы видели, да? Сергей Припелица приехал, показывает мне на телефоне, что к нему на телефон, на Viber некий участковый отправил сообщение с каким-то фотографией какого-то текста, что и он меня типа должен сейчас забрать и увести в Дондюшан. Понимаете, да, абсурдность всей ситуации, что я должен поверить какой-то фотографии в Вайбере на личном телефоне, якобы сотрудника полиции. И это все сегодняшний день бегает по улицам, кошмарит э э э молодых людей, там взрослых людей, бабушек, детей. Вот эти ходят в, в, это, в форме в полиции и вот занимаются этим геноцидом народа. Сергей Перепелица это тот кадр, который не должен занимать должность полицейского. Не может, он, он психически нездоров, он не уравновешен. То, что он сказал, что теперь я тебе должен поставить наручники и силой увести тебя в Дондюшаны, а детей социальный работник заберет и там разберутся. Кто как его не интересовало, у него там приказ по телефону пришел забрать любой, э, любой, любой возможностью, просто забрать силой. Вот сильный он такой из себя. Естественно, у меня сработал инстинкт. Очень хороший у меня опыт общения с такими неадекватами. И я сказал ему, да-да, сейчас пойду оденусь. А в голове у меня уже был <фе> план, говорю, не, с таким неадекватом я не поеду. Я зашел в дом, закрыл двери с внутри и позвонил своему хорошему другу Радио Константиновичу. Он приехал с Максимом, другим тоже хорошим моим другом. И когда их было двое, тогда... Этот не не я тебе за, показал а сетях, <соцентричные> Я тебе показал, фамилию. прочитал фамилию, посмотрел действительно, не действительно. Надо будет. Тут, я утром. еще раз тебе покажу. Вот. Вот. И и не туда туда нет, я просто а -а -а. говорю, как оно есть. Не должен ты мне говорить, что я должен. А я, я предоставил. Человек, я, предоставил человек, я предоставил. Нет, ты человек. Не я предоставил вы, свои вы, документы. Мои, ты прочитал. Хорошо, чтобы видно было. Ты прочитал фамилия, имя, отчество, действительные мои Мне необходимо это для суда. Потому не что вопрос. Вы пришли угрожать мне и моей семье. Нет. Вы сказали, что сейчас приедет социальная служба за моими детьми, когда вы меня в наручниках отсюда вытащите. У меня это есть на видеосадии. Не вопрос. Поэтому я должен сейчас записать ваши данные четко и направить суд дело в стране. Прекрасно понимает и знает. Мне дали письмо, которое и ты получил. Что я ты сегодня получил? Смотрите, как был было. участковый у, меня, я у тебя видел, дома за полчаса тебе... до суда мне пришли сказали сказали что я должен быть в Грохе на суде за полчаса, то есть в 9 часов они были в 9.30 я должен быть на суде вообще, в, в, это их проблемы вот именно что это их проблемы на, на сегодняшний день ты получил что должен нет. появиться в на сегодняшний день у меня нет ни в участковый был у тебя? тогда когда участковый был в 9 часов так. 9 часов с бумагой. Так. Где написано э, физическое э, лицо Игнатенко Павел Георгиевич, должно быть 9.30 в Дрокинском суде. А в 9 часов они у меня были здесь. Это даже если бы я согласился пойти в тот суд, хотя это не для меня бумага. У меня физически такой возможности бы не предоставил. Я сегодня тебе показал. Телефон. Вы показали в телефоне да. нечто на фото на фотографии и сказали, что это документ. Я читаю документы на бумаге. Подпись из печати. Только вот документы на бумаге. Это мое право. Вот смотри. Я тут еще раз. Говорю, написано я, я не ясно. смотрю фотографии. А, не смотришь. Потому что.. Вот это юридически бессильно. Вы бессильно. знаете, в любом суде вы это не сможете. Или? Да, да, да. По другому вопросу. Мне участковый позвонил, прислал мне бумагу, что ты сегодня в 10.30 должен был появиться в суд. Опять, в сколько время сейчас? Не вопрос, ты поедешь Подождите, сколько время сейчас? Он сказал, что он лично сколько тебе дал бумагу. Он, он мне не дал вот бумагу, она у него так и осталась. У меня видео это есть. Ну, если есть видео, есть не вопрос. Э, Сергей, давайте по порядку просто... Я вам сказал. В любом случае, вам придется пройти да. эту процедуру. Рано да. или позже. Давайте запишем ваши данные красиво. Запишем четко Алло. то, что вы хотите от меня. Все потолще. Садим код вообще. И, значит, четко, чтобы было видно. Хорошо? Да. Все, добавь Сергей, Один я ]ся? еще раз позвонил раз. своим друзьям. Не вопрос, бери и. позвонил друзьям для того, чтобы не было беспредела и произвола. Какого беспредела? Который вы мне тут уже угрожали на эмоцию. Какого беспредела? Мы мне... здесь уже был в прошлом году. Говорю, так уже приезжали и так уже нападали на меня ручным да. заключением. Это все записывается, и собирается для международного суда. Да, да. Для советского суда, между прочим. Лантрарин, Дундушин, мы надряд дрябсах Есть <связь> стать элементарные. Сергей, Павел, в любом случае, я еще пройти... раз тебе сказал, что. Вы по закону хотите? Я сделать? Тебе предоставил доступ ну, времени? Документы не предоставили. Не предоставил. Документ, для того, чтобы я ознакомился и переписал данные, не предоставили. Просто я посмотрел на них. Мне надо переписать сейчас, потому дело приобрело очень серьезный характер, который подписывал ее перед ребенком, перед своими друзьями, поставить себе нарушилось. Я хочу, чтобы было все по закону. Если все по закону, я сам по себе не пришел к тебе домой сказать тебе, ты должен появиться в суд. Согласен? с вами? Вы со мной не доказали мне? на сегодняшний момент, что я человек. Я Павел Гражданин ССР должен появиться в суды еще до этого. У вас на могут быть что угодно да. мужчина, это э, все вы незаконно. Вы кто? Я, я гражданин ССР. Я пришел, а вы кто? СССР. Ради какого плана что ССР? Вот если вы гражданин ССР, ССР ДССР, и пришел до СССР, не там разбираться, а здесь. А вот ваша юрисдикция, между прочим, на морском шельфе. Раз не надо еще павел. раз вы один раз нормально объясните сергей я вам представьте документ они а фото на телефоне нормально так документ если вам нужно предоставить что-то предоставляйте документ павел ты согласен что? ехать гоншан зачем нормально зачем подождите суд для чего? суд, суд. если есть, есть бумага бумага суд. Покажите, бумаг. Бумаг. у меня нету при себе ну, ну, у меня есть бумаг. телефон участковый бумаг. позвонил попросил я находился тут, не, не, не, и не, поэтому разводки, по парке, раз, раз, раз, ребят, разводки такие были. Серьезно. Я говорю, если есть бумага, я готов посмотреть бумагу, ознакомиться. А то, что вы сейчас делаете, это бандитский вот эта развод. Поэтому будьте любезны, записать документ в его первозданном виде, который является документом, а не фотографией на телефоне личном и скину там участковым и так далее. Я вам печаль применять физическую силу. Все, все дальнейшие все события будут под трибуналом Вплоть до расстрела Это Трех это, Я ответил, Советский Союз э, есть И Советский Союз есть, и трибунал есть И это Пойдешь вам сделать... Там Советский Союз Вот там будешь делать свои законы Ты находишься в Молдавии И проживаешь на территории Молдавии Молдавская СССР СССР Нет, же, да. нет ну если хорошо, если мы будем вас вот, просто кричать друг на друга, я не думаю, что из-за Павел, это. я еще раз если объясняю. Мне я можете... не кричу. У меня что? такой год. Ну, ладно, я не буду обращаться. Ты согласен идти? Куда? Дань Зачем? В суд. Почему? Ты получил я... письмо, что получил. ты сегодня я должен получил. появиться в суд. Я не получил его. Не так получил. Не получил. Участковый не дал. Нет, Участковый, нет. видимо, солгал. Участковый мне не дал письмо. Такого письма у меня нету. Я нигде не расписался за его получение. Это я вам серьезно говорю, как человек. Чисто совести смысле воли и так далее. Я не получил такое письмо, приглашение в суд. Еще раз вам повторяю. Я вам рассказал, что было. Был? Блин, по телефону юридические дела решать это. Да, 90 привет <связать> <Сергей, связать> Сейчас проводится, во, Верджана сказала, запрещаю меня автору, ну и дать душу читать и так далее. А речь не проблема Ты читал, что ты не будешь читать ничего? Я читал, при нем. Я читал, что нам говорят. Это было в Дрокию? Не в Дрокию, в Дандишан. У меня в Дорокию. Нет, в Донескан у меня не было никогда. В Дандишан у меня не было. У меня в Донескан вообще не было при У меня есть видео, я могу достать... Мне там сдруг я приду. Хорошо, давай. Вам что надо... ты вообще что <laughs> такое? Я, все такое? Я не обижаюсь Сергей, я только все по закону. Если по закону, то вперед. А ну, если по беспределу. Это не по закону, это по беспределу. А в России меня не надо посылать. Я меня... И на месте здесь тоже надо порядок наводить. Но ну, не бандитские беспредельцы, а нормальный народный порядок. А бандитов-беспредельщикам будем с некоторым образом стоять. Международные суды пойдут, И будут в результате, будут, в будут в вот так, те, кто так поступают, будут международным сюда стоять. А, по Потому что вот такие дела. Я вам объясню, в чем дело. Вы вы видите, вы просто нарисовали, да? нарисовали во-первых, 30 тысячи, 50 тысячи, 50 тысячи, нету. Полторы тысячи евро. Прин. Кто заработать евро. Нету документации. Вся эта вот фигня, которая сейчас происходит, они за 30 лет, не они но какой-то документ, как в этой фирме, парламенту фирмы, в регистрации, резидентура и фирмы республиканской статии ну и первый интернет фирмы республиканской статии неки, законец, комиссар антиполиции фирмы, апарк, фирма, это же модепатия. Все это Все это Все это новое судно. Все это новое судно. Все это это это Acuma, papai chato. Nem a manhã. Итак, после того, как я почувствовал угрозу и позвонил по друзьям по телефону, они приехали, только тогда я вышел общаться с Сергеем Припелицей. И он припалился так, и уже прекратил свои угрозы, хотя, если вы видите на видео, он вооружен, у него на правом бедре из кабуры торчит пистолет, вот. и он вооружен, с наручниками, угрожал мне, человек, который живет в селе, там в селе, кроме меня, еще один человек жил, ну, то есть, село такое заброшенное, и я там один с детьми, и вооруженный человек. Естественно, если бы не мои друзья, то я не знаю, чем бы эта вся картина закончилась, вот, вся эта история. И в итоге я в процессе уже дальнейшего общения выяснил, что приглашение, которое он на Viber получил от некого Сергея, это в Дандюшанский суд, а то, которое мне приносили ребята 23.06.2021 года, первый визит, первое видео, это в Дрокию. То есть это разные, то есть у них одна и та же, метод один и тот же. Так, Они там, видимо, куда-то забросили письмо какое-то, я не знаю где, я не получал письма. И раз не пришел, так мы тебя сейчас при, как барашку загрузим в машину и привезем силы. Вот у них один метод за полчаса до суда, успеем, не успеем, там не успел на суд. Вот разбирательство вот такое, молдавское правосудие называется. Вот. Поэтому в чем смысл, почему я это все публикую, чтобы люди не попадались в такие неловкие ситуации, неприятные и... Помнили, что у каждого человека есть э, право на защиту, право на правосудие, достойное, на гласность, на познакомиться с материалами дела, ознакомиться с тем, кто такой великий решил судить. Да, если у него такие полномочия, потому что в фирме Республика Молдова на сегодняшний день ни одного законного суда нет. Вы зайдите в любой суд, так называемый. На здании будет написано суд Хенчеш, суд Варницы, суд там, неважно, Кишнева и так далее. Вот. И вы нигде в открытом доступе не найдете документы правоустанавливающие данных организаций. Вы никогда не доберетесь до судей через эту канцелярию. Они туда ставят, не знаю, людей с вообще некомпетентных, там, по Куматрии или как, не доберетесь вы до полномочий судей. Будете писать запросы о полномочиях, вам просто либо они будут отвечать, либо отписки какие-то будут писать. вот э, На вопросы, которые на сегодняшний день э, мы отправляли с друзьями в так называемые суды, никто не отвечает. Полностью игнорирует право человека получать на языке обращения, русском языке, ответы полностью игнорируют, они там руководствуются своими внутренними какими-то э, э, инструкциями, что они в, только на Молдавском, у них все правосудие, хотите, нанимайте себе этих переводчиков, это ваше право, вот и все. Поэтому э, я заявляю ответственно, что на сегодняшний день Управляющая компания Республика Молдова Не имеет никаких полномочий Судить человека Поэтому они сделали себе вот этот Булетин, это документ физлица А с физлицом можно делать Что хочешь, это нигде не регламентировано Так пускай пробует физлицо приглашать в суд, с ним разговаривать, судить, брать с него долги, кредиты и тому подобное. А они пытаются одеть маску вот этого физлица на человека и тянуть его в суд. Поизучайте, что такое суды, что там творится вообще в этих судах, какие там магические у них ритуалы, какие они клятвы дают гильдии бар, и что это вообще за организация судебная, откуда она вообще пошла. Вот. Не рекомендую вам приходить в эти суды по их похотилкам приглашениям, тем более в одиночку. Если собираетесь идти, то берите с собой несколько друзей компетентных. И даже по законодательству так называемой Республики Молдовы, суд, с презумпция невиновности, там статья, не помню, 37, что каждый имеет право на защиту в гласном суде. То есть гласные, это значит, вы туда можете хоть 100 человек привезти. Полностью открытое заседание взять, там в новостях, может это все показаться, в прямом эфире. А они там пишите ходатайство о том, чтобы видео было, пишите ходатайство, чтобы к вами кто-то зашел. У них там такие свои правила. Такие, а когда спрашиваешь, вы вообще кто? В любой суд зайдите и спросите, вы кто? Мы государственный суд. Где документы? А вам нельзя документы проверять? Идите в интернет ищите. Так вот всем посылателям в интернет, я вас отправляю туда вижу в интернет, ищите там налоги в интернете, ищите там людей в интернете, пишите письма в интернет тоже, ищите там устанавливайте личность в интернет, приглашение в суд тоже в интернет отправляйте, и сами идите тоже туда уже живите в интернете, если у вас электронное правительство. Вот. поэтому э, желая здравия вам и дружите с людьми вокруг себя б, чтобы они всегда были рядом с вами без этого сейчас очень сложно это очень опасно вот благодаря тому что рядом оказались такие классные друзья ради Константиновича и макс я в тот момент мог отбиться от неадекватного вооруженного человека ну, человека в форме там поэтому всех благ и здравия вам